ну или вообще. Исходя из ваших данных на сумму начального капитала, вы можете приобрести автомобиль, земельный участок, дебиторскую задолженность, спецтехнику и прочие небольшие объекты, например, такие как мебель. Но также есть варианты не вкладывать своих денег, а работать за комиссию от объекта. На специальных площадках вы находите имущество, выкладываете его на такие сайты, как Авито. Когда вам звонит покупатель, ваша цель, не давая подробностей и конкретных ссылок, заинтересовать его ценой ниже рынка. С тем, кто захочет приобрести этот лот, обговаривайте ваши комиссионные, подписываете договор и начинаете работу. После участия в торгах и победы, получаете свою комиссию, которая может составлять 10-15% от суммы покупки. Друзья!